Всем привет! Сегодня у нас с вами заключительная часть в решении онлайн-этапа третьего этапа РТ по химии. Сразу же начнем с решения задач. b 10 Навеску лития растворили в избытке этанола, при этом выделился газ. Газ. Я люблю решать задачи следующим образом. Я запишу сразу же уравнение реакции, что я здесь вижу. Значит, этанол C 2 h 5 oh растворили, значит, и литий. И при этом у нас образуется это нолят с 2 h 5 о плюс H2. При этом мы должны здесь все уравнять. Значит, Дальше у нас сказано, что при сжигании выделившегося газа потребовался воздух объемом 160 кубических Ну, Понятно, что из воздуха у нас будет участвовать в реакции именно кислород. Но я напишу так вот объем воздуха. 160 метров кубических рассчитайте массу растворившегося лития считая что объемная доля кислорода 21 и обратите внимание сейчас я вам покажу то как быстренько решить эту задачу значит вы берете прям калькулятор да и что вы делаете вы понимаете что 160 сантиметров кубических это весь, Объем воздуха, да, значит, я 160 умножаю на 0,21, получаю 3,6 это объем чистого кислорода. Я его прям так и запишу, да, то есть, вам нет смысла на самом деле все это поэтапно делать. Можно вот так вот быстренько все на калькуляторе. 3,6. Но те, кто любит поэтапно решать, я для них запишу. Дальше. То есть я не сбиваю, потому что у меня не больше трех знаков после запятой. Делю на 22 4 для того, чтобы найти химическое количество. Оно у меня получается полная. Полтора моль. За счет того, что в два раза больше мне нужно водорода, это будет 3 моль. Значит, его вот здесь только 3 моль выделилось. Так как лития еще в два раза больше, значит его 6 моль. Таким образом, масса лития 6 моль умножить на 7 грамм на моль. 6 умножить на 7, 42 это и будет нашим ответом самая быстрая задача, которую я, наверное, решала из ЦТ. Ну, вообще, класс. Далее, B11. Некоторую порцию 300 арата глицерина обработали избытком водного раствора гидроксида калия. Ну, здесь давайте я прям запишу формулу 300 стеарата. Значит, как их удобно записывать. У вас всегда будет вот такой вот остаток, ой, тут лишняя двоечка, от глицерина. Дальше у вас будет идти часть карбоксильной группы дальше идет у вас c если у вас uh, стеариновая кислота да то есть это c17 h35 и везде я таким образом это все запишу c17 h35 uh, значит избытком гидроксида калия избытком это значит у вас в три раза больше будет идти. Реакция что у нас образуется? У нас образуется соли, то есть у нас происходит омыление и глицерин CH2OH, ch CH2OH. А затем присутствие серной кислоты то есть обработали, потом присутствие серной кислоты избытком азотной кислоты. В результате двух последовательных реакций при вращении с количественным выходом было получено 6,81 грамм азот, органического соединения. Что произошло? Вот это Я просто уже дальше продолжу. Вот это вещество у нас дальше реагирует с Hn3 с избытком 3 моль, и образуется у нас 3 нитра глицерин Вот так. Ну и минус 3 молекулы воды. Вот это у нас 68 и 1 грамм. Что нам нужно сделать? Определите массу, вступившую в реакцию 3 стерата глицерина. Смотрите, все достаточно просто. Соотношение у нас 1 к 1, а 1 к 1. Значит, мы можем найти с вами химическое количество. Ну, я напишу так азот содержащего соединения 68 1 грамм и здесь самое ответственное правильно посчитать малярную массу вот этого нашего соединения надеюсь что я не ошибусь 227 и 68,1 делю на 227 грамм на моль, получается 0,3. Ну, похоже на правду, если где-то ошиблись бы, наверное, было бы более некрасивое число. Значит, тогда мы с вами можем найти 3 стират глицерина. Я вот так сокращу, 0,3 моль. Мне нужно домножить, опять же, на все вот это. Что я сделаю? Я найду малярную массу, давайте, вот этой части, она вот так вот. Она у нас будет везде повторяться. То есть это 16 умножить на 2, плюс 18 на 12, плюс 35. Умножаю на 3 и плюс еще 12 на 3, плюс 5. 890, тоже вроде похоже на правду. Умножаю на 3, получается 267 грамм. Это тоже наш ответ. Видите, как классно быстренько решаются задачи. Следующее. А, b 12 к смеси железа поинтереснее и алюминия добавили избыток раствора гидроксида калия ага железо у нас не пойдет пойдет у нас реакция с алюминием раз это раствор вот мы таким образом запишем с вами уравнение реакции сразу же пишу что образуется калий-3 алюминий оа 6 раз э, алюмината калия и выделяется водородик. Теперь нам нужно это все счастье уравнять. Значит, двоечку, шестерочку, двоечку, так, шестерку и тройку вот сюда, чик. Значит, выделился газ объемом 10,08 дециметра кубический. Это наш водород. Обратите внимание, я нигде не пишу здесь никаких дано. Не тратьте на это время, пишите сразу все в уравнении реакции. При этом масса не растворившегося местала составила 67,5 процентов от массы, Ну, я напишу так, железа плюс алюминий. Найдите массу железа. Класс, тоже задача, на самом деле, э, несложная. Что мы с вами сделаем? Мы, мы с вами можем найти химическое количество водорода, перейти к химическому количеству алюминия и посчитать, сколько будет масса алюминия. При этом она будет составлять 100 минус 67 и 5. Ну, давайте начнем с химического количества. 10,08, я уже не буду писать единицы измерения, опять же, чтобы не тратить много времени. 10,08 делю на 22,4, получаю 0,45. 0,45 у меня относится как 3 к 2. Соответственно, я это умножаю на 2, делю на 3. Получается у меня 0,3 моль алюминия. Масса алюминия 0,3 умножить на 27, 8,1 грамм. Значит, и тут же составлю пропорцию. 8,1 грамм это 100 минус 67,5 грамм. 32,5%. Тогда x масса железа это 67,5. X отсюда 8,1. Я домножаю на 67,5 и делю на 32,5%. Получается у меня 16 823 или ответ у меня будет 17 ровненько. Так, далее b13, смесь водорода и хлора, водорода. Хлора малярной массы я вот здесь вот отдельно напишу, малярная масса смеси 49 грамм на моль, мы к ней чуть позже вернемся, подвергли облучению УФ светом, ну я вот так аж не поставлю свет. При этом у нас образуется аж хлор, мы понимаем, в полученной после реакции смеси масса хлора уменьшилась на 30% по сравнению с его массой в исходной смеси. Я так напишу, масса, э, так, масса 2, хлор Хлор-2, да, равна, значит, она уменьшилась на 30%, так запишу, пусть так и будет, уменьшилась на 30% от массы 1. Значит, нам нужно рассчитать практический выход. Что нам нужно сделать? Нам нужно понять, сколько было, сколько, по факту не то, чтобы сколько было, сколько должно было бы образоваться аж хлор, и сколько его по факту образовалось. Значит, давайте разбираться, с тем, что же у нас входит в состав смеси. Если у нас дана малярная масса, мы должны понять, в каком соотношении находятся наши эти вещества. Значит, 49 или малярная масса смеси, это малярная масса водорода умножить на его объемную долю. Плюс малярная масса хлор-2 умножить на его объемную долю. Я так убористо пишу, потому что ну, хочется все-таки уместить все в одну задачку значит 49 равно 2 и я пусть объемную долю водорода обозначу как x плюс 30 так не 35 это 71 у нас должно быть до да. 71 и здесь все это 100 процентов или единица минус x 49 равно 2x плюс 71 минус 71 x и дальше считаем 71 минус 49 это 22, 71 минус 2, это 69Х. Х отсюда 22 делить на 69, 0, 319. Так и оставлю. Это у меня объемная доля водорода. Тогда объемная доля хлора у меня, соответственно, будет 1 минус 0, 319. Это 0. 681. А за счет того, что мы понимаем, что нам не решить эту задачу без химического количества, потому что масса связана с химическим количеством, я веду, что пусть химическое количество всей смеси 1 моль. Тогда химическое количество водорода у меня 0,319 моль. Видите, как удобно все переводится. Химическое количество хлора 0,681 моль. Теперь, раз масса уменьшилась на 30%, как не пересчитывать на массу, а все решить, скажем так, при помощи химического количества? Малярная масса у нас с вами одинакова для молекулы хлора. Значит, во сколько раз изменяется химическое количество или на сколько процентов, настолько же изменяется масса. Соответственно, мне нет смысла пересчитывать на массу в одном случае, да, а с нее потом пересчитывать назад на э, химическое количество. Что я могу сделать? Я могу составить ну, таким методом -таблицем. таблицу, условно я решаю. Значит, у меня было n нулевое дельта n и n какое-то конечное состояние здесь было 0 319 здесь 0 681 и у меня уменьшилось на 30 процентов куда оно делось? прореагировало значит я 0 681 умножаю 0 3 и получается у меня 0 моль. это то что прореагировало и тут же я могу понять сколько же у меня аж хлор образовалось 0 204 домножаю на 2 получается 0 408 Моль. Так, теперь разбираемся со следующим. У меня должно, скажем, мне нужно понять, сколько же должно было бы образоваться ашхор. Как понять, сколько должно было бы образоваться? Нам с вами поможет изначальное химическое количество. И мы смотрим, что у нас соотношение 1 к 1, H2 и хлор-2. Соответственно, мы видим, что водород в недостатке. Значит, мы пересчитаем, сколько должно было быть. 0,319 умножить на 2 это 0,638. Вот это теоретическое, вот это практическое. Выход равен 0,408 делить на 0,638. 0,408 делить на 0,638. Получается у нас 0,639. Если мы округляем в процентах 64, это будет нашим ответом. Так, Решаем дальше. В14 смешали раствор, содержащий серную кислоту. Сразу же записываю. Химическим количеством 0,3 моль. И раствор, содержащий гидроксид калия. Массой 28 грамм. Мы пока что не записываем, что же там образовалось. Потому что у нас может быть кислая соль, может быть средняя соль, может быть смесь солей. Да? Разберемся сейчас. Объем образовавшегося раствора. То есть у нас там что-то образовалось. Тысячу сантиметров кубических или 1 дециметр кубический. А, учитывая, что все растворенные вещества диссоциируют полностью, определите pH полученного раствора. Здесь задачка на самом деле простая. Что вам нужно сделать? Вас даже не интересует, что же за продукты реакции. Вам нужно понять, что в избытке, что в недостатке. Понять это можно при помощи химического количества. 0,3 моль серной кислоты у нас есть. Осталось найти химическое количество калио -OH. 28 грамм делю на 56 грамм на моль это молярная масса, получается 0,5 моль. То есть что мы с вами э, понимаем? У нас должно э, быть следующее. У нас должно быть соотношение 1 к 2, да? то есть 0,3 и 0,5. Если у нас полностью калио H реагирует, да, то 0,25 э, H2SO4 у нас израсходуется. То есть химическое количество избытка серной кислоты 0,3 минус 0,25. 0,05 моль. То есть вот мы видим, что у нас остается в растворе. У нас образуется калий 2,04, у нас образуется вода. Но еще 0,05 моль, азот серной кислоты у нас остается. Дальше мы с вами записываем диссоциацию именно серной кислоты. Раз у нас сказано, что диссоциирует полностью, да, то есть мы никаких других процессов здесь не учитываем, значит пишем в одну стадию. 0,05. И протонов водорода в два раза больше. 0,1 моль. Теперь, что такое pH? pH минус десятичный алгоритм от концентрации протонов водорода. Концентрация – это химическое количество делить на объем. Причем объем здесь должен быть дециметров кубических. Не зря же я здесь сразу же все это перевела. Значит, концентрация протонов водорода равна 0,1 делить на 1. Получается 0,1 моль на дециметр кубический. Для удобства я переведу. Следующее это 1 на 10 минус 1. Тогда pH равен минус 10 на гариф 1 на 10 минус 1. И получается у нас единица. Это и будет нашим ответом. Далее, B15, всего лишь две задачки, потерпите, просмотрите, две задачки у нас осталось. Значит, B15, в сельском хозяйстве содержание калия в удобрениях принято выражать пересчете на калий 2. В принципе, с э, фосфором то же самое, на 2О5 пересчитывают соотношение количества хлорида-натрия, натрий-хлор и хлорида-калия, калий-хлор в сильвините натрий-хлор, у на калий-хлор составляет 44 моль, я прям так и пропишу, на 56 моль соответственно. Вычислите питательную ценность в массовых э, долях калийного удобрения э, сильни, сильвинита в пересчете на калий 2 То есть мне нужно найти массовую долю калий э, Что мне нужно сделать? Мне нужно посчитать массу всего этого удобрения, найти массу калий 2 в пересчете и поделить одну массу на другую. Давайте начнем со следующего. Будем работать с калий-2, поймем, какая же масса. Значит, у нас здесь есть 56 моль калий-хлор. А, можно сказать, даже не 56, давайте сделаем так, по-простому. В одной молекуле калий-хлор содержится у нас с вами здесь один атом калия. А, только что-то я ионом написала, ладно атом калия. И нам нужно пересчитать на калий 2О. Что нам нужно с вами сделать? Нам с вами нужно все это уравнять. Ну, либо здесь написать 1, 2, либо в оставшихся э, непосредственно нам нужно домножить на 2. И самое главное, чтобы количество атомов калия здесь совпадало. Если 56 Здесь калий хлор значит и здесь 56, а здесь 56 делить на 2. Мы таким образом пересчитаем на химическое количество калий-2О. 28 моль. Тема атомарности, если что. Масса калий-2О, тогда 28 моль умножить 39 умножить на 2 плюс 16, это 94. Будут большие цифры получаться, но у нас и молей тоже не один. Так... 2632 грамма. Теперь считаем массу всего вот этого счастья. Значит, масса натрий хлор умножить на калий хлор равна 44 моль умножить 35,5 плюс 23. Это у нас 58,5 плюс, я вот так вот условно выделю, 56 умножить на 74,5. Считаем все, что у нас получается. А получается у нас с вами 6746 грамм. Ну, теперь найдем массовую долю кали 2 2632 делить на 6746. Получаем мы с вами 0,390 или 39%. Это ответ. Что-то как-то сегодня быстренько очень задачки решаются. Я думаю, что вы тоже это заметили. Далее, вот такая интересная задача, мне на самом деле она очень понравилась на термохимию. Ну, давайте порешаем. Значит, образец технического кремния э, массой 3 килограмма загнез... загрязнен карборунтом, силицемцем. То есть, по факту, вот это все у нас 3 килограмма. После сгорания этого образца в избытке кислорода и сразу же записываем уравнение реакции силициума-2. И раз избыток кислорода, здесь у нас получается тоже силициум-2 и СО2. Если был бы недостаток, да, то есть мы бы что-то тут решали или вам прописали бы, что тут бы образовывался СО. То есть здесь раз избыток, значит образуется СО2. Уравниваем с вами сюда, двоечку ставим. Выделилось. 96700 кДж теплоты. Известно, что в результате полного сгорания 1 моль чистого кремния, то есть 1 моль чистого кремния, дает 910 кДж теплоты, а 1 моль карбонрунда, силициум С, 30, на 39 больше, то есть мы с вами 39 плюс 910, это 949 кДж, рассчитайте массовую долю карборунта в образце. Значит, первое, мы с вами э, видим следующее, у нас по факту система, у нас есть энергия, просто она необычная, не обычная система с двумя массами, э, с месями, химическими количествами, объемами, а здесь у нас необычный, у нас здесь с вами тепловой эффект, но он тоже же как-то связан с химическим количеством, поэтому можно составить систему. Одна с тепловым эффектом, другая с массой. Массу я тут же переведу в граммы, да, то есть 3000 грамм. Тогда пусть у меня химическое количество кремния X, карборунда Y. Что у меня получается? 28 X плюс... 28 плюс 12... Это 40... Y и равно это 3000 грамм. Далее у меня здесь тогда x и 910x получилось бы, а здесь y 949y, да, потому что мы не знаем, сколько у нас здесь молей. Получается 910x плюс 949y получается 96700. Вот наша система. Значит, выразим из второго уравнения, обязательно выражу я х, да, то есть мне от х нужно избавиться, значит, потому, почему от х? потому что мне ответ нужно для силу С, c это y. 3000 минус 40 y и делю я на 28, равно, а, нет, еще, плюс 949 y равно 96700. Ну и давайте считать. 910 делю на 28. Это у меня 32,5 умножаю на 3000. 97,500 минус 1300 у плюс 949 у равно 96,700. То есть вижу, что я буду переносить в левую часть без у, в правую с у. Значит, Минус 949. Получается у нас 351 у. А здесь 800. И я здесь дальше напишу у равен 800 разделить на 351. 2 целые 279. И у меня даже там идет двойка. То есть я так и оставляю, не округляю до 2,28. Вот так и оставляю. Значит, теперь что можно найти свою массу? Силицию C. 2,279, домножаю. Вот смотрите, малярку я уже искала. 40. Получается у нас 91,16 грамма. Найдем с вами массовую долю силициума С. 91,16 делить на 3000. Тут же умножу на 100, чтобы получить процентов. И получу 3,039. То есть в любом случае... Правильный ответ у нас будет 3%. И в принципе это соответствует действительности, потому что у нас основное вещество это кремний, образец технического кремния. Соответственно примесей этих должно быть очень-очень мало. Обратите внимание, мы с вами ну, там, за 25 минут, возможно примерно плюс-минус будет такое видео продолжительности, решили все задачи из части Б, причем еще с объяснением. То есть по идее вам должно хватить времени для решения всех задач на централизованном тестировании и в принципе всех тестовых заданий. Желаю вам удачи, обязательно подписывайтесь, кто не является еще моим подписчиком, мы будем разбирать скоро варианты дистанционного и репетиционного тестирования. Много интересных видео я для вас подготовила, много у меня задумок, главное, чтобы хватило времени и сил. Но Я надеюсь, что ваши подписки, лайки, комментарии, они немножко меня мотивируют работать дальше и выпускать как можно больше видео, можно э, как можно больше различного контента. Заходите в Инстаграм, я буду всем рада.